Дорогие друзья, уважаемые клиенты, партнеры и коллеги, Пусть 2022 год будет для вас успешным, плодотворным и продуктивным. Годом новых достижений, перспектив и возможностей. Наполненным яркими событиями, незабываемыми впечатлениями и добрыми делами. Желаем вам профессионального роста и новых стратегически важных партнеров. Желаем вам исполнения загаданных желаний. Осуществления запланированных проектов и успешную их реализацию. Доброго здоровья вам и вашим близким. Больше креативности, уверенности и процветания. Семейного благополучия, счастья и добра в доме. Давай,